к вам посылка. Ммм, Эль Гир, что это может значить? Волт Гир Пикчерс представляет. При поддержке Готех Airlines История о Четвертой Мировой Войне. <Ты> Пиу-пиу. <вперёд. звешен>